Всем привет, меня зовут Виктория, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами посмотрим прекрасную коллекцию международного дома моды Ports, который зарекомендовал себя как бренд любви. Он специализируется на роскошной женской и мужской одежде, а также аксессуарах. Коллекция порт весна весна-лето 2022 года связана по большей степени со столичной жизнью, которая в свое время живет на полной скорости и одеваться нужно ей соответственно. Позволяет взглянуть на ремиксы предметы гардероба с другой стороны. Коллекция придает некой легкости. Брючные костюмы, короткие пальто, платье а-силуэта, платье с драпировкой, юбки в складку, футболки представлены как кружевное платье, массивные ботинки с ливерсами и высокие кроссовки завершают образ. Металлические украшения, сумки из неинной кожи дополняют образ в целом. Гармоничные творения на открытии показа мод возвращает нас в 60-е и добавляет коллекцию модернизма и женственности. Эклектика – это то слово, которое подходит для описания коллекции, поскольку каждое произведение выглядит уникальным в своем жанре. Роскошная женская одежда представляла собой динамичную, ультраженственную и красочную одежду с разнообразными узорами и асимметричными деталями, которые придавали всей коллекции бунтарский характер. вам желаю отличного настроения. Пишите свои комментарии и не забывайте подписываться.